Всем привет на канале BMW Crew. Нас давно не было, но мы возвращаемся и начинаем делать дальше наши ролики про автомобили и какие-то доработки и так далее. Хочу вам сказать, если у вас есть какие-либо моторы от газонокосилок, мопедов, мотоциклов советских, не советских, если они вам не нужны, мы готовы их забрать, чтобы делать контент, чтобы что-то сварить из этого, что-то создавать и так далее. Если у вас есть и вам это не нужно, мы готовы забрать. А сегодня ролик будет посвящен тому, я научу вас правильно готовить. Давайте приступим. Как вы уже догадались из названия видео, речь, естественно, пойдет не про готовку на кухне, а речь пройдет про готовку прошивок. То есть, э, расскажу вам о том, что на МС-43 мозгах есть такая функция, э, на Евро-2 и на Евро-3, Евро-4, Евро-0 это не касается. У кого нет лям, то это не касается. Есть такая функция, как разогрев катов. Вы, наверное, все уже замечали, с утра, когда запускаете автомобиль, у вас начинает дико лить бенз, это все сделано ради того, чтобы разогреть каты. А их уже нету. Вы вырезали, у вас евро-2. Какие каты вы что? И начинается льет дико бензин. Все это в пустоту. Нагрев воздуха вокруг, не прогрев салона, не прогрев антифриза, просто разогрев несуществующих катализаторов, кому это надо. Просто... Ваш, ваши мозги думают, что они там есть даже на евро-2, пытаются разогреть, и вот буквально вот, бенз вот так. Льют. Дико. Ну и что в этом случае делать? А я вам подскажу. Сейчас мы отредактируем карты. Именно эти карты, которые на холодном не будут у вас, смотрите, у вас будет и евро-2 с лямдами и они будут работать нормально. Без излишки топлива не будут лить и разогревать пустоту. Пойдем уже к компьютеру и отредактируем эти карты. Погнали! А перед редактированием прошивки я хочу напомнить о нашем спонсоре. Компания 1xbet. Компания 1xbet – это большие коэффициенты, бонусы и быстрые выплаты выигрышей. Ищите сайт букмекерской компании 1xbet, вводите промокод при регистрации 1 VIP 5000 и вы получаете бонус 6500 рублей. При регистрации ваш стандартный 100% бонус будет повышенным 130%. Дерзайте, играйте и выигрывайте. Описание под видео. А мы приступаем к редактированию прошивки. Итак, сливаем нашу прошивку. Вот она уже слита. Это прошивка еще Лёхиной 46, которая сейчас у Андрея. Запускаем Тюнер ПРО. Он у нас уже запущен, кстати. Открываем ее. Вот эта прошивка я вчера нашему подписчику редактировал, делал. Так открываем прошивку прошивка открыта выбираем xdf если у нас не, нету xdf это как раз содержится там наши карты выбираем 66 как это понять вот тут вот software, software version тут у нас как раз какой нужно xdf использовать написано такой используем Теперь мы должны карты углов зажигания поправить и вот это все, что является за, всё, что является тем, что делает эту коррекцию топлива и так далее. Прогрев катов, одним словом, нам нужно найти. Я скину описание этих файликов, каких вернее адреса карт, которые вам нужно найти под видео. Просто копируем, вставляем, находим карту. Видим, тут все нужно занулить. И пишем 0. 0, 0. Аналогично как и выше. Можно вообще просто его копировать и вставить оттуда. Тогда же проще. Не забываем нажимать кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Далее находим другую карту. За что отвечает вот это вот каждый... Символ можно почитать. Если интересно, я ссылку скину. Тут также зануляем. Сохраняем. Следующую карту редактируем. Тут тоже зануляем. открываем последнюю нашу карту, также все зануляем, то есть, чтобы прогрева ката не было, все это было отключено, и у вас машина не лила бензин, как я и говорил ранее, сохраняем, все, если кто там сомневается, что он отредактировал, не сохранил, открываем снова, увидим, что тут все занулили. То есть все нормально. Теперь нужно сохранить ее. Сохраняем обязательно как. Потому что, чтобы не записать на эту же прошивку. Потому что нам еще она понадобится. Ну, назовем ее тюн. Что она у нас. Отредактировано, скажем так. Закрываем. Уже Тюнерброн нам не понадобится. Закрываем его. Открываем вот такую программку Checksum Corrector. То есть корректор контрольной суммы. Без нее вы залиете прошивку, тачка не заведется и выдаст ошибку, скажет, все плохо. А если вы еще предыдущий дамп не сохранили, то вообще очень плохо. Поэтому всегда сохраняйте свой предыдущий дамп обязательно. Открываем, вот наша прошивка Tune, тут чек, нажимаем теперь, то есть мы сравниваем контрольную сумму с суммой изначальной, потому что мы уже ее поправили, сумма контрольная изменилась, но нам надо подставить та, которая была изначально. Он откорректировал, нажимаем save, сохранить, пишем Tune, чек, например. То есть проверено. Сохраняем. Выходим. Итак, смотрим нашу прошивку. Вот она. 64 килобайта отредактирована. Все очень быстро сделано. Все это работает. Уже проверено на не одной 46 не только на 46 и на 39. То есть, это отличное решение тем, у кого евро 2 То есть, или отсутствие катов. На евро 0 это бессмысленно, как я уже и говорил. Заливаем это в автомобиль через галета. Как это делать, вы уже знаете, я вам показывал. И все, и наслаждаемся дальше отсутствием звона, пердежа и перерасхода бензина. Вот так вот буквально за несколько минут мы поправили прошивку, отредактировали ее и все. Теперь мы довольны и счастливы. Мотор будет нормально работать, никаких проблем нету. Так что дерзайте, делайте. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы никуда не исчезли, мы будем выпускать дальше ролики. Просим прощения, что такой промежуток большой был, были дела. Всем спасибо и до встречи.